Ну, самое интересное, в честь вашего праздника, это вот я вам о новом учении, о живой этике вам. Мне кажется, это самое интересное, все, что, что можно себе представить. Потому что ничего из всего, что есть на нашей планете, нет ничего более ценного и драгоценного. Так вот, новое духовно-философское учение, переданное великими учителями нашей Солнечной системы через семью Верихов, не случайно было дано именно на русском языке. Передавая новое учение на русском языке через русских людей, великие учителя таким образом подчеркивает значение России в будущей духовной эволюции всей нашей планеты. В письмах Елена Ивановны говорилось, что при изучении наставлений передавая новое Учение на русском языке через русских людей великие учителя таким образом подчеркивали значение России в будущей духовной эволюции всей нашей планеты. В письмах Елена Ивановна говорилось, что при изучении наставлений все это имейте в виду не только содержание, их, но и также язык, на котором даны наставления, то есть учения. А почему именно учение даются? Почему он так называется? Да потому что знаний таких в человеческой среде вы нигде никогда не найдете. Потому что это передается опыт тех, которые ушли вперед на многие миллионы лет. Понимаете? И мы еще этого всего ничего с вами не пробовали, не нюхали. Как ни руками, ни на зуб, ни глазами. Даже в той же Библии есть, там такой одни еврей тоже. Там говорится, что человека в будущем ожидает то, что ни ухо не слышало его и ни глаз не видел. Понимаете? А откуда это может взяться? Да именно те, кто все это прошел, то, что мы с вами проходим там миллионы лет назад, вот они свой опыт будут нам как раз с вами и передавать. Доказательств каких-то, мало ну, вы вот вам докажите, как обычно там невежды понимаешь это самое, особенно отрицательные разные, докажите, что это все, так сказать. А как докажешь? Такие вещи недоказуемы. Либо принимай и проверяй на собственной, как говорится, шкуй, либо не принимай и сиди там в собственном болоте той, так сказать, поросячьей лужи, в которой ты сейчас сидишь положает Антона сидеть, чапкать. Положает Антона сидеть чапкать. То есть выбор вот, да? Либо тот, либо этот. Либо с тьмой, либо с ними, то есть со светом. Потому что то, что они дают, для нас, это свет. Учение дается не без причины, на определенном языке. Вот тайная доктрина, она давалась на английском, для Запада. Ну потому что Европа там знает английский, Англия, Америка тем более все. Можно исследовать все учения с древнейших времен и понять, что данный язык показывает, какому народу надлежит проявить ступень восхождения. Ну вот англичанам, американцам предлагалось это, то они все это загадили. Это они отбросили все. Почему? Потому что вот там Англия, Америка это как раз форпост в то время, тем более Англия, Америка это как раз форпост в то время, тем более князь и тьмы. а он еще живой был, его тогда еще не ликвидировали до 1949 -го года, в 1949 только его убрали с планеты и кто-то, видимо, из ближайших маршалов тоже был уничтожен. Ну, это не специально, кто-то взял там из высших сил и их, так сказать, уничтожил. Они сами решили объявить войну силам света. Обычно тьма, она как действует? Она всегда в первое сама нападает, и, как говорится, обратный удар кармически ее уничтожает. Иногда полагают, что учение дается на том языке, который ближе получателю. Но такое пояснение будет недостаточно. Нужно наблюдать причины во всей их полноте. Ничто не бывает случайным. Получает ли учение нет, это не случайно. Взяли там русских там, и в другим дали почему-то. Понимаете? Язык избран по надобности. Можно видеть, как наставления в древности глубочайшие там, ближе к нам давались на разных языках, и всегда вот эти вот условия соответствовали многим важным обстоятельствам, которые как раз и имели мировое значение. Так что этот язык, на котором дается учение, свыше, это своего рода дар тому или иному народу. Вот как, допустим, русским в наше время, в 20 веке дано, на русском языке. Не немцам, не евреям каким-то там, понимаете, или там, скажем, венграм или кому-то еще, даже тем же индийцам, допустим, не им, а именно на русском. А великие вчителя никогда ничего так по прихоти, так сказать, не делают. Как он там попы православные или католические. Они чуть-чуть непонятно, а это промысел Божий. Любой копыль, так сказать, попов-церковников, они объясняют чем? Промыслом Божьим. Значит, Бога они, так сказать, ставят на свой собственный уровень. Мол, я что хочу, то и ворочу. Значит, он там что хочет, то и воротит. Такого на самом деле в высших мирах такого не бывает. Там собственную, как говорится, личную такую, как бы, шкурную волю никто не проявляет. И свои прихоти, так сказать, и похоти, тем более. Вот один хотел проявить свои страсти, ну, тот, который раньше был Люцифером, источником, как говорится, носителем света. И что с ним случилось? Превратился в дьявола, да. Кто такой дьявол? Собственник, всякий, всякий собственник, всякий, кто живет интересами собственности, у кого на первом месте стоит собственность, он и есть дьявол, маленький или большой, или огромный, все равно, у него живет по принципу, всего и побольше, и все только до меня. Но это Отсюда и все и беды на этой планете. Ну ладно, это все эти мелкие плотские. Так вот, язык, на котором дается учение свыше, это своего рода дар тому или иному народу. Не думайте, что тем самым учение теряет таким образом мировое значение. Ну вот раз русским дано, значит русские пусть там этим учением и занимаются. Каждая истина носит общечеловеческий характер. Но каждый период имеет свое задание, народ имеет свою обязанность. Так говорят силы света. Немало времени требуется, чтобы сложить кристалл сущности народа. То есть много требуется времени, тысячи лет. И вот за тысячи лет выковался такой наиболее бескорыстный среди остальных народов русский. При многолюдии трудно бывает распознать, где показывается истинная природа народа. Неопытные наблюдатели могут показаться поверхностной черты, и этим затемнить сущность. Но это для неопытного. Мы потому так советуем научиться терпению наблюдательности, чтобы после своих наблюдений не жалеть о легкомысленных суждениях. Люди привыкли судить легкомысленно. Они надеялись, что мы вот никогда не поздно изменить, поздно изменить собственное решение. Ну а слово «люди», «люди», оно переводится как «люди». Мы же никогда не задумывались, что слово значит. А в переводе с санскрита это «игроки». Вот огромная, так сказать, армия игроков. Они бегают по этой планете, играют в какие? В плотские игрушки. Сатана для них придумал там эти вот... Деньги, раньше их денег не было, они не нужны были, эти деньги. Придумывают эти деньги, и все занимаются, так сказать, поисками чего. Как бы помочь, чего притащить, где, где бурвать, то-то, ладно, там заработать, как бы, честным трудом, таких меньше всего остается сейчас. И получают люди, хорошо, если получают 10% от того, что они там стоимости их труда. А работает они на кого? Они там стоимость их труда. А работают они на кого? На тех буржуев, у которых, как говорится, ни стыда, ни совести нет. Понимаете? А ты третье как? Если в одном месте убыло, то в другом месте прибыло. Если ты живешь, как говорят, не непосредством, значит, да ты у кого-то отнял. Значит, где-то если ты один жрешь, как это от пузы, то в той же Африке тысяча погибнет от того, что ты вот, вот это вот съел, понимаете, то, что тебе совершенно не нужно было бы. Тайная доктрина была дана через русскую женщину Елену Петровна Блаватскую. и учение живой этики или огней йоги было, прежде всего, всего привезено в Америку. Кстати, вот учения, книги учения, в первую очередь издавались, опять-таки, в Америке. Почему? Это указывает на то, что вот эти две страны в будущем все-таки будут сотрудничать. Америка и Россия. Вот учение было тоже дано, но оно не могло там основаться. То есть Америка его по-настоящему не приняла. Мало того, что еще и Николай Вериха, через которого тоже давалось учение, как через Леон Ванну. Они же над ним, так сказать, устроили там судилище, эти бандиты. Понимаете? Кто? Американское правительство. Отняли музей. Сколько там этажей? Где-то порядка 30 этажей. Здание было такое, да? Построено специально. И там же Масса всяких, так сказать, мероприятий проводилась, там художники, разные направления искусства, выставочные там залы большие и так далее, все это, все это отняли именно американские власти. Понимаете? И в музее Рериха оказалось так, что вот что они сотворили, эти евреи. Это их работа, между прочим. Но не каждый еврей этим занимается. А только те, у кого что? Все гроши, все финансы и власть. Такие собственных евреев давят как мух. Если те им неугодные будут. Понимаете? Почему именно вот о них приходится говорить? Ну, потому что это оказывается на ну, вот это нации там или не нация, Неизвестно что. Но больше всего они именно вот одержимы корыстолюбием. Вот этот народ так себя зарекомендовал. То есть они у себя все время, видимо, тысячелетиями развивали вот это мерзкое, так сказать, дьявольское качество. Ну, как любой народ у него, характер же у каждого народа какой свой, да? Вот эти занимались вот этим, культивированием у себя, так сказать, вот этой мерзости. Вот сила света, вот сила света, великие учителя говорят, что Россия станет космической основой равновесия на этой планете. Она будет самой строительной, самой прекрасной. Россия узнает ярый расцвет после, после проявления космических знаков. Что это за космические знаки? Мы пока не знаем. Они еще, наверное, пока не проявились. Что понимать под космическим знаком? Это очень, значит, такое, как бы, для нас пока непонятное. Скрытое такое. Эзотерический смысл носит вот эта фраза. Понимаете? Но опять-таки Россия станет страной самой строительной, самой прекрасной. Конечно не под руководством сейчас вот тех вот буржуев, которые захватили власть эти миллионеры и миллиардеры в этой России. Так вот что это будет за строительная, самая прекрасная страна? Видимо это такая страна будет где вот этой нечисти не будет. Но в то же время, видите, где сильнее свет, там сильнее всего и тьма. Вот сейчас последователей как бы живой этики, больше всего где? На территории СНГ. То есть Россия и все Россия и все вот эти вот республики бывшего Советского Союза. Поэтому и тьма здесь должна по себе заявить. Страна, избранная великими учителями в качестве оплота будущего эволюционного развития мира, первая на себе испытала бремя Армагеддона. То есть вот предсказанная этой легендарной битвой добра и зла, она была предсказана древнейшими арийскими источниками, арийскими еще. До того, как вообще евреев еще не существовало. А когда они появились, у них еврейские библейские пророки тоже предсказывали это. Российский апокалипсис начался с революции 1917 года. И сейчас находится в своем апогее. В чем состоят истоки его и, в чем истоки его? и причины? истоки Армагеддона. Вообще Армагеддон это, в первую очередь, битва в тонком мире с силами зла. И как раз пик этой битвы был когда? Как раз вот 31 год, это начало битвы, когда князь Тьмы решил силам света дать бой на этой планете. А раз он решил на этой планете дать бой, то это, оказывается, он бой таким образом дал не только силам света нашей Земли, а силам света всей Солнечной системы. То есть, все высокоразитые планеты нашей Солнечной системы и сам владыка Солнечной системы естественно были включены в эту битву. И вот Архангел Михаил, то есть, владыка нашей Солнечной системы, он и ликвидировал этого. Беда в том, что он же Люцифер-то у матери нашей Солнечной системы великая же беда, что один из сыновей оказался предателем. Чувствуете? Тут горе космического размаха. Представьте себе, вот семь сынов или 8 сынов у матери, а один что? Один с ума сошел. Если в обычной матери, ну я в настоящей матери, наверное, это горе большое, да? А если в космическом масштабе. Вот такое. Так в чем состоят истоки Армагеддона и его причины? Частичный ответ на этот вопрос дает нам одна из первых книг живой этики, вошедшая в собрание всех книг, то есть в огне йогу Именно книга «Община». История создания этой книги настолько необычна, в говорится о том, что в жизни великие учителя, или как на Востоке их называют Махатмы, предпринимали попытки помочь политическому развитию некоторых стран на поворотных рубежах их истории. Для этого Великое Братство направляло правительством этих стран своих посланников. Миссия которой стояла в том, чтобы предупредить людей, стоящих у руля власти в этих странах, Предупредить об их историческом будущем, о проблемах, которые должны были возникнуть в этих странах в скором времени. И тем самым предостерегать правительство от совершения фатальных политических ошибок. В книге «Живой этики» об этом говорится, что невежды земные утверждают, что якобы мы, то есть великие учителя якобы, начинают революции с муты. Якобы они начинают. От них, мол, все Предыдуте предотвратить убийство и разрушение. Сам брат Ракацы, посланник Великого Братства, появился в мире под именем графа Сен-Жермена, вот там, в Европе, перед французской революцией. А французская революция, помните, когда была, да? В конце 18 века, 1790-е годы. Так вот он перед этим предупреждал и короля Людовика неоднократно. С ним поступили мерзко. Его даже хотели бросить в Бастилию. Ну, кто за этим зачем стоял? Ну, понятно, что князь мы, да? Вместе с темной братьей на земном плане. С этими королями там и прочее. Ложицы его называют и по сей день отцом французской революции. Тогда как он его Тогда как он, его задача была какая? Если бы этот король и вся его олигархия, которая его окружала, весь этот двор, понимаете, если бы они изменили социальную ситуацию во Франции, то вот этой, так сказать, революции не нужно было бы там устраивать. Революция, она не нужна просто была бы. Но если народ довести до такого состояния. Так что по-настоящему... У революции это вот все время был кто? Князь тьмы. Просто Люцифером называть его нельзя, потому что он уже давно не Люцифер. Он уже люцифер Или просто сатанатом, или князь тьмы. Потому что Люцифер переводится как светоносец. Какой же это светоносец? Понимаете? Когда-то он был таковым, как и все великие учителя, не все светоносцы. Люди не понимают наше обращение, обращение к королеве Виктории, английской королеве. А, кстати, она стала, слышали же про комитет 300, да? Вот ее, ее, так сказать, задача. Она начала это создавать. Ее предупредили, что если такую, так сказать, банду она там организует, а сейчас дальше, так сказать, ее это самое, эта бабка была современной и II. второй. Сама история показала, насколько мы были правы, говорят великие учителя. Но наше предупреждение было отвергнуто. Но наш долг предупредить народы. Также не помняты наши предупреждения Москве в 1926 году. Люди не скоро вспомнят и не скоро сопоставят действительность. Можно назвать много исторических фактов из жизни разных стран. Можно напомнить и Наполеона, и появление советника американской конституции, явление Швеции, указания об Испании. Мы спешим всюду на помощь. Мы радуемся, когда помощь свыше принята людьми. И мы печалимся видеть, какую судьбу предпочитают народы, отказываясь от помощи свыше. Ну вот, великие учителя... Когда они послали Ленина, для того, чтобы здесь создать справедливый социальный строй на территории России, да? ведь это вот как раз, как сказано о Ленине, что это проявление чуткости космоса к планете, к этой. Потому что если бы дальше дело пошло без Ленина, то это вообще был бы кошмар. То есть князь Тьмытов в конце концов задавил бы тут всех. Все, все бы стали биороботами или так называемыми зомби. У него такой план был. Всех превратить, так сказать, в рабочий скот. И больше ничего. Рабочему скоту его не надо учить. Не надо никаких знаний давать. Его достаточно научить держать там на лопату. И все. Накануне наступления в стране сталинской диктатуры. В то время, пока еще у страны была альтернатива, то есть выбор, по какому пути развития пойти, после смерти Ленина. Ну, Ленина же отравили, убили, отравили, стреляли, в конце ковили, стреляли, в конце концов его добили. Кто этим занимался? Опять же эти халанагилы, эти же опять занимались. Кто стрелял в него? Фани Каплан, это родственница была. Иакова Свердлова, хотя никакой это не сверлов. это еврейская, так сказать. Там сплошь одни были евреи, революцию все евреи делали. Из 500 с лишним там членов правительства, так сказать, 400, там 26, кажется, их лет 30, все были евреи. Концлагеря устраивали евреи все, Фрэнкли, одесские евреи. То есть ложь одна, то есть какие братья. А когда они поняли, что Ленин, оказывается, совсем не, не их направление взял, то что с ним еще сделать? Физически его уничтожить надо. Он мог еще жить наверняка. Сколько ему лет было в то время? Да, 70 й родился здесь как раз, да. Он еще мог бы прожить лет-то 20 наверняка, да? И что-то бы сделать тут. Но они его уничтожили, конечно. Вообще, сила света, то могли, как говорится, его и охранить. Но это уже пошла бы магия самой настоящей. Тут надо было применять в борьбе с этими гадами уже какие-то необычные методы. Но опять, видите, надо же было дать и все эти черну чернухи себя же проявить. Они же как-то должны себя показать. Они же должны накрутить, как говорится, на свой счет, вот эту всю темную свою деятельность. Для чего? Для того, чтобы князь Тимы мог наполнить чашу преступлений, как и каждый из них. Когда чаша преступлений наполняется, тогда может быть получено разрешение на уничтожение этой мрази. А пока это не случилось... Закон кармически не разрешает эту тварь уничтожать. Понимаете? То есть каждый должен, каждый, либо должен наполнить чашу добра, для того, чтобы ему шагнуть на следующую ступень, либо чашу зла, чтобы он был сброшен туда, уничтожен. Понимаете, вот такая ситуация? Поэтому все эти мерзости, которые они творят, все преступления, они работают на что? против них. Им же опять все время дается возможность, шанс отказаться от своей, так сказать, вот этой мерзкой деятельности античеловеческой, антиэволюционной. Так вот, в 26 году у России еще была возможность выбора. Великое Братство Света направило в Москву к членам советского правительства своих посланников. То есть трех членов семьи реликов. Время экспедиции Рейхов по странам Востока в доржелинге в Индии, состоялась в их встреча с великими учителями. Как пишет в своей книге Павел Философий Беликов, это биограф Сибири Рейхов, именно тогда, во время этой встречи, учителя света дали своим сотрудникам поручения, то есть рейшам дали поручение, касающиеся России. И в 20 году, выполняя волю своих духовных рук, прибыли в Москву и передали советскому правительству так называемое послание Махатам. Суть его стояла в том, что предостеречь правительство Советской России от попыток строительства социализма неверными, насильственными методами, могущими привести к созданию тоталитарного общества казарменного типа. Как оно и получилось. То есть, могли вот это создать, а не подлинный социализм. Вот текст письма, переданного Николаем Иреевым советскому правительству, был следующим. На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверия. Обратите внимание. Второе предложение, которое идет вот в этом послании, второе предложение, это вы упразднили церковь, рассадник лжи и суеверия. Она всегда была рассадником мужии своей веры. Именно церковь и своей веры. Именно церковники в первую очередь виноваты.